В течение, в доме, в Косомара исполняла В этой комнате принимают Касамара всегда была чистой, убранной, случай внезапного гостя. Поэтому мы наши внезапные гости, приглашаем наших Мясо. Обалдеть. это мамалыга. Это мамалыга. Мамалыга, да? Мамалыга. А там называешь. Что это? из мяса. И берешь мамалыга, махаешь туда и брынзу. А давайте ложим потом. Да. На очереди, как Большое на спасибо, спасибо. Белая маска. Да, да, да. Так, да. Давайте, потому что так, сейчас, я поймаю, вы не сориентируемся. Да. Да. Спасибо, спасибо.